кунаева я делаю поделки из ракушек и монет дарю друзьям и они посоветовали начать продавать это как сувениры но в чате одному из учеников школы посоветовали выбросить сувенир из ракушек который он привез из отпуска я в замешательстве что, что можно что нельзя делать с ракушками и монетами расскажите пожалуйста В случае если ракушки насыпаны и они у вас лежат в виде насыпанных ракушек Такие ракушки хранить дома не нужно, хотя есть такие вот обряды, положи ракушки рядом с собой в кровати у изголовья и не будет целлюлита. Или переверни ракушку вверх тормашками, чтобы ее отверстие смотрело вниз, тогда, будет, тогда очищается энергетическое пространство. Но в случае, если ракушки разбросаны и вот так лежат, то такие ракушки, их просто так держать не нужно. Дело в том, что эти ракушки это панцири существ, которые когда-то в них жили, а потом их бросили, то есть энергетически это не очень хорошо. Тем не менее, вибрация таких ракушек минимальна, она прямо минималистическая. И конечно же, если нравится делать поделки из ракушек, то поделка из ракушек это уже поделка. А ракушки, насыпанные в коробке, это ракушки насыпанные в коробке. Поэтому если вы делаете поделки, да. А если просто ракушки в коробке, то нет. А еще, неважно важно, Александр Швец. Надеюсь, ответил на, вас, на ваш вопрос. Если вы смотрите сейчас данное видео в Ютубе, обязательно поставьте подписаться и обязательно поставьте лайк данному видео.